Друзья, вот такое я наблюдаю э, чудо, вернее посмотрите, видите коровы прямо в городе Москва, вернее Московская область, прям посреди жилого района. Смотрите, друзья.